Тренд этого времени и этой выставки 2018 года – изогнутые панели и видеостены. Высокое качество изображения на данный момент уже достигнуто, теперь все средства отображения становятся пластичными чтобы проникнуть во все возможные труднодоступные места. Эти экраны можно монтировать на любых искривленных поверхностях. У вас нет прямой стены? Теперь это совсем не проблема. Светодиодная стена с обратным радиусом изгиба. Для инсталляторов не секрет, что делать выпуклый изгиб сложно, а с помощью отдельных панелей, которые уже предварительно искривлены, это получается без особых проблем. В результате колонна имеет плавную поверхность. При этом панели могут быть изогнуты по-разному. Светодиодный экран с очень маленьким шагом для переговорных комнат. Лет-экраны стали такими дешевыми, что можно получить полноценное изображение для камерной обстановки. Это тот же самый экран в формате 4К. Невероятная яркость. Светодиодные экраны малого шага в виде колонн. Между ними можно даже пройти. Если посмотреть издалека, то возникает иллюзия единого изображения. Иллюзия того, что человек находится внутри пространства. А вот еще новинка, просветная LCD-панель. Видео 4К на базе светодиодного экрана. Очень качественное изображение. Шаг здесь меньше миллиметров, всего 9 десятых. Простое и полезное решение. Камеры снимают маркерную доску и транслируют изображение. Эта инсталляция позволяет использовать маркерные доски в больших конференц-залах, где изображение будет передаваться соответственно на большой экран. Совмещение LCD-панели и обычной маркерной доски. Если мы дотронемся до нее всеми пятью пальцами, включается интерактивная LCD-доска, и мы можем без труда управлять контентом. Специализированный оптический кабель. Точный и удобный скалыватель. Специальный разъем, в который замежимается кабель. Можно обжать провод просто руками без специальных устройств. Сам провод очень высокого качества, с маленьким радиусом изгиба, диаметром всего 1,5 мм. Его можно проложить практически везде. Это удобно для объектов с готовым дизайном, где невозможно порой проложить полноценную кабельную трассу. Диспетчерский ситуационный центр. 8 панелей, все приемники-передатчики по IP. Оператор может полностью, произвольным образом выбирать различные режимы отображения. Это по сути КВМ-система. Оператор может зайти в любой источник видео и управлять им. И все это по ip